У кого резина дома есть, да? Нет-нет, да и поможет. То есть что? Простенько и со вкусом. Узелок. Полотенце. Да? Да. А для чего? Для утренней гимнастики. Для растяжки перед тренировкой. Просто утром потянуться. Вот это упражнение. Ну, как закрепить резину? Резину надо закрепить, опять-таки, желательно на... Своем э, рост. То есть на уровне своего плеча. Вот моя рука параллельно полу. О. Идеально. Так, чтобы она... А вот. Мы ее вот так по улице сделаем. О. Всё. резина на уровне плеча оказалось понятно да и вот эти упражнения которые существуют есть которые вы сами себя ребят сами себя так не потяните сейчас mm. ну, посмотрите Сами себя так не потянете. Только эта резина. базовое первое упражнение. Параллельно полу. Приходите. Одной рукой. Не спиной наклоняйте. Вот одной рукой. Второй рукой. Просто голова опять прямо вкрутил, выкрутил плечо. Крутится, вся рука крутится. Да-да. Здесь да. же. Сталвер. Локоть на уровне плеча. Резина параллель не этим плечом назад, а задним плечом скручиваюсь, как бы, то есть отворачиваюсь, отворачиваюсь, не тянусь туда, а поворачиваюсь по оси. Вторая ситуация, опять упражнение, да, давали вчера, растягивали, повернулся на руку, ладонью вверх и движение какое, задним плечом. Раскрываешь вверх. И наклонился. Именно раскрываюсь. Повернулся на руку. Ладонью вверх. Заднюю по передней плечо вверх. Раскрывайся. Опа, наклонись. И самое любимое. Но самое сложное. Да? Видите, ноги широко поставим. Вот, корпус параллельно, боком. Что я делаю? Опустил голову. Я тазом разворачиваюсь. Не плечами начинаю разворачиваться, а поворачиваю таз. Естественно, резина тянет. Таз поворачиваю. Оп, наклонился. Крутил, выкрутил, крутил, выкрутил. Сзади, вот как это выглядит. Еще раз. Корпус положил параллельно в полу. Тазом поворачивай. Не поднимай. Поворачивай таз. Крутил. выкрутил, крутил, крутил. Ой, ой, хорошо. Вот такие маленькие, небольшие упражнения могут тоже помочь. Да, конечно, только резина тебя тянет, раскрывает, растягивает. Ты сам никогда так не потянешься. Да. Ну что, наша тренировка на сегодня на этом окончена. Всем, надеюсь, немножко хоть что-то для себя интересно где-то было. Что не понравилось, обязательно говорите. Ой, только, только не мне, не хочу. а друг другу. Нет, нет, нет. <свечу> Ваше мнение всегда интересно идет. Что-то нужно кому-то, какие-то вопросы, пожалуйста. В наше время самозанятости общение стоит дорогого. Будьте, главное, здоровы. Давайте общаться. Бог с нами. И Бог тоже. До встречи.